не знает, конечно, для чего вам это надо, но если вдруг вы решили удалить свой аккаунт в Телеграм, это все делается буквально за пару шагов. Переходите по специальной ссылке, она находится в описании к видео. И вот номер телефона, на который был зарегистрирован Телеграм. Вот тут, сука, очень важная информация. Удалив аккаунт в Телеграм, вы навсегда прощаетесь со всей своей перепиской, с контактами и чатами. Будьте внимательны.